Расальгул мертв, значит, вы склонны обречены? Не совсем. Мне нужно найти кого... Вот кто знает, где его тело, тогда я смогу его разбудить. Богофоль, ты не достоин того, чтобы произносить тени Великого Расальгула? Ты глуп, Бэтмен.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 Саломон Гранди, Сала Сала, Сала Сала. Это так, это Бэйн, это Плющ. Это Джек Райдер, черная маска. Так, с... о, во, Самон Гранди. Настоящее имя Сайрус Голд. Род занятий не данных. Место рождения. Кровавая топ. Местонахождение Глаза серые. Волосы серые. Рост меняется. Вес меняется. Первое упоминание. Панамериканский Пан комплекс номер 61, октябрь сорок четвертого года.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 Куда? Bruce, э, А, не не не, не, не, не, не, не, стоп. Мы же посмотреть сами, Росальгу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 Это просто сброс от расцветки. Я вижу отель с юбилей, людьми, компьютер ЦР. И еще один запро запрос на оборудование. Не хотите попробовать поезд по шире? Он тяжелый и мешает сообщить когда оборудование прибудет. Альфис, пожалуйста. Кто-нибудь меня слышит? прием, прием, прием. Тут такое творится. Бот пропал. Так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 Я здесь это спать <связь> <связь>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 Хотелось бы мне режим депутива использовать, я бы его и использовал. По обычных, по обыкновенных чуть-чуть. Оружие дети, не игрушками.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 Не, я выберу троссомет, конечно, но я хочу этого зубы. Джокерские зубы, блин. 8 выбрать тросомед. Это женщина кошка, а?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 Да и все. Euh... Нет, не-не-не-не-не-не-не, не на это я забыл. Я запутался очень сильно, никого.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 Бросшиеся улица! Ах, карни корень... фигово. Right? Ты в порядке? Что be там сужилось? Седачка, если мы Погоди, немного. Сейчас приду в себя. Right. To... Нет, поторопись, right. времени почти не осталось. Так. Что, Араку, я хочу это место. А, Блин, да, что это такое, это место? А? А -а -ай! <п chess> Джокер Маккумер, ты знаешь, я в бандине. не Я <связывая> А тут нельзя <связывая> то что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 Есть иной, и лучший путь. Так, я не понимаю, что это. Помощь мотору. Дистанционный электрозаряд. У нас такой есть, кстати, ребят.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 Деконструктору не нужно... а так, ты ну, там, тиснационный электрический заряд. Да, б... это, это... Находится шанс... человечества ...спастись...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 Проанализировать. У нас здесь есть не было зажать X. Yeah, Черт, данные неполны. на не понял. Не могу так. Тут так два, так там. Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Так, это еще.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 Всё, 100% данные получены. Едем на объединке, пока от меня он куда она расширена. Аааа, понял. Так я ж туда же и хотел, не зайти. Найти Таник с помощью видеоданных. Так, э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 Тут даже не пропускается инфракрасный свет. Надо было послушаться, когда я no тебе предупрежал. Сесть тебе ни один друг не, помог, друг не поможет. Хватит! Здравствуйте, Талия. Как ты нас Now? нашел?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 Что случилось? Я здесь, чтобы занять место рядом с тобой. Ты хочешь стать ассасином? Почему я должна верить таким резким переменам? Ты видела мое лицо. Похоже, у меня есть выбор. Ты готов пройти испытание демона? Что ты должен показать, что ты отнять жизнь, чтобы спасти мир? Я готов. Тогда приступим к испытанию. Талиал.